Как диагностировать человека по лицу, по походке, по его жестам, по его голосу, по его одежде? Как диагностировать человека по его профилю в соцсетях? По тому, какая у него фотография, о чем он пишет? Кого он выбирает себе для перепостов? Кого и как человек делает... Какие-то комментарии мы друг друга считываем. И люди, обычные люди, даже бессознательно понимают, почему они идут к этому человеку, почему они идут. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч. Я занималась многие годы психодиагностикой, работала в одной из спецслужб, не буду стесняться. Зашла уже работать после уволения государственной службы в работу по более глубоким проблемам у людей, чтобы помогать им стать здоровее, Счастливее, богаче и так далее. Поэтому психокоррекция – это моя тема. Я работаю с посттравматическими синдромами, с синдромами, работаю с болями прошлого, с тем, что сегодня не так и так далее. Сегодня я даю этот эфир в преддверии завтрашнего вебинара, который будет 19 часов по Киеву, 20 по Москве, как договориться на берегу, чтобы избежать обманов и разочарований. Тема отношений мужчины и женщины. Вот такой маленький сегодняшний эфир дам для тех, кто пойдет завтра, больше получите на мастер-классе. Кстати, ссылка на него в шапке профиля, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, там и подарки получите сразу. Чек-лист, как правильно выбирать мужчин, а для мужчин, как правильно выбирать женщин. Там два-два отдельных чек-листа. И на мастер-классе вы, конечно, получите более глубже, и мы разберем более серьезные вещи, что к чему и почему. Что, как, к чему и почему. А сегодня я решила в воскресенье, вот в это время, выйти в эфир для того, чтобы показать многим из вас, как же нас считывают люди, даже и не только спецслужбы. Есть такая тема профайлинг. Кто об этом слышал, поставьте плюсик профайлинг. Это придумано давным-давно. Еще тогда, когда писали фотопортрет, фото Помните, это делали? И для поиска какого-то там какого Человека, который совершил какое-то преступление, проще было найти вот того, кого ищу. Да? И вот этот профайлинг, по сути, пошел из спецслужб. Сегодня эта тема разбирается глубоко и глубоко, и еще раз глубоко и серьезно, в тестировании, в определении на какую должность человека брать, что он из себя представляет, что он пишет, как он пишет, какими бросает фразами и так далее. Так вот. То, что касается выбора на серьезную работу, серьезную должность, и я тоже работала по составляла портрет таких людей, которые по типажу, по физиогномике, по почерку, это графология, да, графоскопия, графология – это рисуночки, там человек пишет и не рисует, и не знает, что это значит. А это уже давным давно проверенное и исследованное. Так вот, возвращаясь к метасообщению. На самом деле, что такое метасообщение, практически я уже ответила. Метасообщение это то, чем вы светите на самом деле, и как вас считывают, кто вы есть на самом деле. Допустим, на… вы привыкли. У вас есть свой образ жизни, есть свое воспитание, есть свое видение, есть свой уровень развития, есть свое понимание мира. И... Вот как человек пишет, допустим, так его и считывают уже. Уже специалист может сдать по такому человеку полный расклад, да, полный, полную картинку. Вот исследуют его в соцсетях. Вы знаете, что сегодня спецслужбы работают в соцсетях. Сегодня не надо быть великим там каким-то щерлицем, хотя это отдельная тема. Сегодня наблюдают, считывают ту информацию, которую людям забрасывают как люди реагируют на нее, потому что люди, опять же, реагируют, исходя из того, как они мыслят, насколько у них хватает ума и фантазии, <связь> и уровня понимания их э, нашего мира. Да? Так вот, как вы выглядите? Например, если мы говорим про бизнес, немножко скажу. Вот вы зашли в интернет, вы хотите строить бизнес, там, продавать, не знаю, там картины, вы хотите продавать э, мыло, косметику, продавать какие-то услуги, MLM какие-то услуги. И потому как э, оформлена страница. Если, допустим, там одни только картинки про косметику, там еще про что-то, то, конечно, люди покупают. Но больше покупают, когда виден человек, когда видна фотография, когда есть человек, который реальный, живой человек. Согласны со мной? Но, опять же, я могу спрашивать, согласны или не согласны, а на самом деле это исследования, статистика и так далее. Если вы выходите в интернет, а сейчас очень многие выходят в интернет, потому что мир нас прижал, и нам приходится осваивать новые такие вот там, направления в интернете и там продавать свои услуги там, не знаю, психолога, врача, преподавателя, Фотографа, косметолога, да неважно, любую профессию практически можно сегодня провести в интернет. Конечно, не все. Кто-то занимался логистикой, он и будет заниматься, но поменяет другие там, методы. Да? Кто-то занимался извозом там, такси, там, транспортом всяким. Да, сейчас им будет тяжелее, потому что вы знаете, к чему мы сейчас пришли и, и что будет дальше, мы не знаем. Но я опять же возвращаюсь к тому, что когда вы зашли в интернет, то вам важно понимать, что если вы на фотографиях, на своих, вы одеты как попало, у вас не собрана четко ваша страничка, у вас разбросана там как-то обычным образом, то есть вы себе выложили фотографию, да и не паритесь, потому что вы просто общаетесь своими друзьями. У вас нет цели там собрать своих клиентов, продать кому-то, правда? То есть вам это не надо. Но когда вы заходите и хотите продавать что-то, услуги, продукты, значит вам нужно задуматься о том, какая ваша страничка, как вы выглядите. Поэтому люди не дураки, они тоже видят, когда ты одета, причесалась, вот, да, одела, сняла футболку, одела блузочку, да, причесалась, губки подкрасила, я уважаю вас, уважаю себя. Соответственно, люди это тоже считывают. А когда ты вышла в, сон, в сонной пижаме, ну, тоже есть такая аудитория, которая там люди сидят и, и там, и что-то там говорят, болтаются. Ну, это тоже такое, есть каждому свое. Но когда вы ставите себе цель зарабатывать, то будьте любезны, уважайте других людей. Позаботьтесь о том, чтобы вы фотографию сделали качественно, выложили свою фотографию. Когда у вас на фотографиях вы лежите, сидите там, не знаю, прижались к дереву, и это ваша профильная фотография, позаботьтесь сделать фотографию такую, какая, какая покажет вашим клиентам, что вы уважаете их. Согласны? Это, это по-моему, просто. Дальше. Когда на фотографии, когда на аватарах ваши какие-то маски, какие-то животные, цветочки, и там нет лица, ну то нет нету личности, то тоже люди не очень доверяют. Я сейчас не буду акцентировать, особенно если это специальный курс, обучайтесь и так далее. Моя задача сейчас показать им, что такое метасообщение и как насчитывают другие люди. Что касается отношений, по сути, я хочу свести весь наш разговор к отношениям, потому что завтрашний у нас вебинар будет, открытый, бесплатный пока вебинар. Как договориться на берегу, чтобы избежать обманов и зачарований? Как с первых минут, с первых секунд считывать человека, чтобы понимать, кто перед тобой? Так вот, один из моментов, если в вашей фотографии находятся вы, женщина, ищите себе, вы ищете мужчину, Ваша задача, ваша мечта, ваша цель – скрасить свое одиночество носить себе человека. Для отношений временных, для долгосрочных, для, для семьи. У каждого своя цель, и никто никого не должен осуждать. Есть люди, которые хотят только там, гостевой брак. Неважно, вы все равно транслируете, кто вы. Если вы одеты в какую-то простенькую одежду, у вас какие-то старые фотографии – и вы не вкладываетесь даже в то, чтобы даже не потрудились сделать качественные фотографии, ваш будущий избранник увидит вас простушку, увидит вас женщину, которая не уважает себя, увидит вас женщину, которая хочет только на короткие, на короткие отношения, если вы там, активно выставили там, части тела, которые привлекают сексуально. Вы понимаете, о чем я, да? А если вы хотите идти в длительные отношения, значит, будьте любезны позаботиться о других фотографиях. Поэтому женщина удивляется, почему идут там, арабы, там, египтяне, пишут какие-то письма, там, во все щели лезут, потом в личку шлют какие-то члены. Ну, простите, я говорю вещи, которые есть. Даже бывает, что и достойно женщина одета, и все равно пытается проползти этот сперматозоид. Почему так говорю? Потому что как психофизиолог скажу вам, что мужчина пытается всяческим способом достичь своей цели, потому что по природе своей, для того, чтобы из миллионов сперматозоидов достигло, достиг хотя бы один, хотя бы один который оплодотворит яйцеклетку, многие сперматозоиды знаете, да? Так вот, многие мужчины, у которых нет невоспитанный, нет морали, нет какого-то внутреннего мужского стержня, они будут лезть, пытаться всяческим способом вот вам проникнуть, чтобы только достичь своего. Секс, виртуальный секс и так далее. Ну, если вас это устраивает, не вопрос, но если вы хотите других отношений, уважительных, длительных, семью построить, будьте любезны, подумайте о других фотографиях и о другом своем позиционировании. Поэтому завтра на мастер-классе мы будем разбирать детали, я покажу вам более детально, что на что как влияет. То же самое мужчины, когда ищут себе женщину. Вот столько лет работаю уже с людьми, более 20 лет я работаю в психологии, психотерапии, работаю с разными темами, отношениях в первую очередь, болит, болит у людей, и люди, люди удивляются, почему он не уважает меня, почему он меня оскорбляет, почему денег не дает и так далее. Потому что в самом начале вы показали, кто вы. Вы не договорились с ним, вы не узнали, не потрудились узнать, а, а чего хочет он. Вы не потрудились почитать между слов, между строк, а кто он, из какой он страны, какая у него семья, какие у него были друзья, а, как он называется о женщинах, какие у него дальние цели, ближние цели, как он видит сегодняшнюю вот эту ситуацию коронавируса. Потому что многие думают, что это все пройдет и ничего не пытаются делать. Они сидят и ждут. А такие вещи, как коронавирус и другие кризисы, они для того существуют, чтобы человек чуточку заглянул вперед и уже сегодня начал делать что-то другое. И вы знаете, что прошлого уже нет. Будущее зависит от того, что вы делаете сейчас. Но для этого нужно анализировать, а что будет завтра, послезавтра. А для этого нужно включать мозги, для этого нужно учиться. Учиться анализировать. Там, да, и так далее. Поэтому, если вы с мужчиной говорите, и вы, он светит в своем разговоре о том, что все будет хорошо, и у него нет плана действий на будущее. Вот я 9 месяцев жила в Египте, думала, вернусь в Мартину, застал этот коронавирус, и я там осталась. И вернулась аж в августе домой. Так вот, мне там интересно было исследовать людей, я исследую и спрашиваю, мне, мне все интересно. Там много людей, европейцев, американцев живут, то есть там тепло, удобно, уютно и так далее. Но я интересовалась разными стратегиями жизни, и в том числе меня интересовали египетские мужчины. Вот он имеет магазины. Магазины сейчас, естественно, что идут в упадок. Они не будут сейчас такой торговли, потому что кризис потому что скорее всего, надолго упадет сейчас вот эта система с туризмом. То есть, конечно, будет, и будут люди ездить, вопрос, сколько, куда и за сколько. Сейчас я не об этом. Так вот, вот спрашиваю, а что ты собираешься делать? Все магазины закрыты, требуют аренду, работа, арендодатели. Ну, что-нибудь, как-нибудь, вот переждем, что будет. То есть люди настолько мыслят только то, что у них перед носом, что они не понимают что нужно что-то другое открывать, если ты приучил, ну, если у тебя предпринимательское мышление, и ты понимаешь, что магазинчики твои сейчас с кроссовками, там, с маслами там, или ты дайвингом занимаешься, и тебе хорошо платили, потому что приезжали европейцы, платили приличные деньги, чтобы там получить свой отдых и так далее. Они говорят: ну, что-нибудь будет, как-нибудь будет, вот что и у людей, вот настолько они привыкли думать только то, что перед носом, вот, что вижу, то и пою, да что надо, то сегодня зарабатывай, съел и прогулял, проотдыхал, про там заплатил за жилье, заплатил детям, себе там, ну если семья есть. А те, которые думают, а что может быть, они изучают, они ходят в какие-то тренинги, они обучаются анализу, они ходят, изучают инвестиции, они открывают какие-то бизнесы, они открывают бизнесы, которые связаны с там подавлением, с, ну там, с едой, доставкой еды, много-много чего, что людям надо будет. Потому что нас сейчас ограничивают, а это говорит о том, чтобы мы думали чуть-чуть. Так вот, когда такие мужчины говорят, что ну, все будет хорошо, и при этом они ничего не делают, живут на каких-то запасах, вот таких мужчин нужно быть подальше, быть аккуратненькими, девочки. Те, кто из вас помоложе и выбрали себе таких мужчин, неважно, в Египте или они тут у нас в Европе живут, по советскому пространству. Поэтому, когда ты общаешься с мужчиной, важно понимать, кто он на самом деле, какие вопросы ты ему задаешь и как он на них отвечаешь. Так вот, в самом начале, как только ты увидела, какой мужчина, как он себя ведет, это признак того, что тебе дальше с ним делать, на что можно рассчитывать. Но это зависит от того, как ты себя подаешь, как ты себя считываешь. Да? И вот это и называется метасообщение. Как вы ходите, какая у вас осанка, как вы говорите, какие ваши жесты матюки, э, ругня, это тоже влияет. Если вы женщина достойная, вы кон контролируете свои жесты. У вас мягкие. Я работала, сколько себя помню, я такая быстрая, шустрая, мне надо быстро все. И я так себе тюн-тюн-тюн и а, замедляю, замедляю, останавливаю. И э, походила буквально немножко на восточные танцы, поняла, как важно для женщины ощущать это замедленное состояние. Начала работать с кистью, с работой и и как-то постепенно, постепенно я чуточку на собой выработала, и я вижу, какая реакция мужчин. Если ты идешь одета, красиво, достойно, у тебя походка, у тебя осанка, ты не психуешь, ты реагируешь на разные ситуации, которые жизнь создает, достойно, тебя будет совершенно по-другому относиться. И, и поверьте, настоящий парень, мужчина, который хочет... Чтобы с ним была такая женщина, он такую женщину, конечно же, будет уважать, ценить, и к такой будет тянуться. Но если это не ваш, тянет сразу в постель, и у него вот бы вот, вот, вот, вот, зайти к вот, вам, он, ему не важно, как вы выглядите. Ему бы главное конечно, в конечном итоге, итоге получить э, секс какой-нибудь виртуальный или, или, или, или реальный, и причем за это ничего не платить, не вкладываться. Если женщина так себя легко дает, если женщина так легко открывается, значит она дешевая. Понимаете? Это так, это так больно звучит, я знаю для многих. И я же тоже не из идеальных, я тоже это все на своей шкуре пере, переиспытала. И очень хорошо понимаю, как, как молодость было, когда я с болью на мужа мы уже расстались, и когда я узнала, как он там пошел, я и уже расстались, и я ему попыталась мстить и там. Где-то там было непонятно с кем, а потом себя... <как> Поэтому я такой же человек, как и многие из вас. И это не значит, что на этом нужно стоять. Нужно учиться, разбираться, чего хочешь ты, чего ты хочешь от него, как себя нужно позиционировать так, чтобы тебя считывали сразу. И чтобы ты говорил таким языком, такими фразами, чтобы он понимал, кто перед тобой, и уже с первых дней уважал и гордился тобой. То же самое касается и мужчин. Когда они выбирают женщину, то же самое говорят. Вот, баба, и бы только кошельки, и бы только вот то, вот это. То есть и дальше таких мужчин. Потому что если мужчина думает так, у него первая проблема с заработками, он ничего из себя не представляет. А если его и женщина, как он говорит, кинула на деньги, ну, значит, надо больше зарабатывать. А с другой стороны, надо учиться выбирать. Потому что можно и немного зарабатывать. Там, опять же, много-немного у каждого свои мерки, это тоже надо уточнять. И ты находишь себе ту женщину, которая будет себе ценить нежность, зимание, заботу. И твоя там одна тысяча, тысяча долларов, там, или сколько вы там получаете, ее будет устраивать. У нее, может быть, нет таких амбиций, как у той, которая хочет там у тебя много денег. Опять же, нужно искать, понимать, кого ты хочешь. И если ты, как у меня один мужчина говорил на консультации, я хочу самодостаточную женщину. А как это у тебя? Ну, она уже имеет свой бизнес, она уже в этой жизни состоялась, хорошо. А ты чего хочешь? Я хочу, чтобы она помогла мне мой бизнес организовать, потому что самого у меня не получается. Вопрос. А, получается, она самодостаточна, у нее свой бизнес есть, и она, получается, бросит свой бизнес и поможет создать тебе? Вот он начал задумываться. То есть она может тебе помочь подсказать, направить, кого можно поучиться. Но если она самодостаточная, у нее есть свой бизнес, и ты хочешь ей соответствовать, значит, уже ты не туда мыслишь, да? И так далее. Поэтому, когда вы приходите на консультации, мы задаем, я задаю вам вопросы, вы потихоньку-потихоньку сами себе открываете разные картинки и открываете ответы на свои вопросы. Поэтому договориться можно сразу. Понять, с кем ты всадишься в лодку, и что тебя ожидает дальше. На одну ночь? Значит, на одну ночь. Если ты хочешь на, на длительные отношения, значит, нужно очень много на собой поработать. На своем состоянии, на своим умением говорить, пользоваться речью, не ляпать языком что подряд, потому что нам родители дали, э, я тоже буду говорить про шизофреногенные послания, когда родители нам говорили, э, ты там у тебя там ножки кривые, но я тебя все равно люблю. Это шизофроногенные послания. Все закодированы в вашей нервной системе, и вы будете чувствовать себя вечной. Также мужья, жены говорят своим, мужья говорят, жены жены говорят, мужьям осознавая, не осознавая, потому что неосознаваемые манипуляции намного болезней, намного глубже сидят, чем те, которые осознаваемые там во внешнем мире. Там средства массовой информации, там люди, которые хотят что-то продать, впарить, там, я не знаю, всякие-всякие манипуляции, которые, а вот не осознаваемые манипуляции. Самые тяжелые, которые дают потом психотравмы, это родня, родные люди, значимые люди. Об этом тоже будем говорить на мастер-классе завтра в 19 часов. Ссылочка на мастер-класс в шапке профиля, а в Фейсбуке под вот этим видео. И это видео тоже будет на YouTube, поэтому под этим видео будет ссылка на мастер-класс. А еще раз напомню, мета-сообщение – это набор. Это те ваши м, паттерны поведения, которым вы выдаете, кто вы есть на самом деле. Как вы одеты? Как вы обуты? Как вы идете? Как вы говорите? Какая у вас осанка? Громко говорите? Жестикулируя руками? Громко разговариваете? А громко, когда человек говорит, он говорит, это говорит о том, что он боится, что вас не услышит. Это бессознательно сидишь, он, он надо говорить говорит громко. Потому что его никогда не слышали. Человек часто орёт. Заметьте, есть такие люди, которые громко разговаривают. Поэтому тренировка, работа над собой, а это самый интересный путь к себе через работу с собой. Поэтому какой вы или какая вам, какая вы, какой вы, те с вами люди и находятся рядом. Поэтому все зависит от нас. Какой мы человек, такие к нам и притягиваются. Поэтому как выбрать правильно? грамотно, как учиться разбираться в людях, на их по их внешнему виду, по их особенностях, по одежде, по соцстраничкам в социальных встречах, по тому, как они пишут, как на сайтах знаком себя позиционировать. Завтра об этом поговорим на мастер-классе, потому что мы считываемся больше, чем мы, чем мы думаем на самом деле. И даже если люди не специалисты, не психодиагности, не спецслужбы, а просто обычные люди, это считывается на бессознательном уровне. Насколько вам была полезна наша встреча, поставьте 10 до 10. И я, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт Лайфхович, была с вами на связи. Ссылочка на мастер-класс ⁇ Как договориться на берегу ⁇ чтобы избежать обмана, разочарований. Как считывать человека за 3-5 секунд. Более детально поговорю. Поговорим завтра, дам вам примеры. Пока-пока. Хорошего вам воскресенья.